всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу вам показать свою теплицу размер теплицы 6 метров у нее есть две двери спереди и сзади и теплицу у меня первый год мы поставили теплицу на брус сейчас вот открыто одно окошко так как очень прохладно на улице сбоку около теплицы я высадила два цветка и также еще здесь стоит бочка для полива в ней отстаивается вода и сбоку, около теплицы, мы оформили гряду и посадили сюда клубнику. Также первый год есть уже немножко ягод. Думаю, в следующем году они разрастутся, клубника и земляника, и будет достаточно большой урожай. Давайте я сейчас вам покажу, что у нас в теплице. Здесь мы сделали специально вот такую вот штучку, чтобы дверь держалась и не закрывалась при порывах ветра. И также, если нужно будет, можно и эту дверьку также закрыть. Вот таким образом прикрыть. Ну, вот так закрыть. Земля обычная и перегнивший навоз 4-5 лет смешивается все в одинаковых пропорциях и заглядывается в гряды. Потом уже непосредственно высаживается рассада. Вначале я планировала, что на этой гряде у меня будут только томаты, здесь у меня будут баклажаны, а здесь только перцы. Но весна выдалась очень холодная и баклажаны мои померзли. И из 10 штучек осталось 4. Но сейчас они собираются зацветать очень радует покажу вам очень красивый цветочек как цветет баклажан вот он. А, по поводу помидор, а, помидор помидоры я уже подрезала отрезала 4 листочка нач, первоначально как бы помидоры подрезают каждые каждую неделю 2 3 4 листочка а, для того чтобы они не забирали силу основную а, у растения и вот сейчас очень активно цветут помидорки. Думаю, что будет очень много томатов. Вот И на этой гряде у меня получилась такая сборная солянка. Здесь и томаты, и баклажаны, и даже перцы. Вот. По поводу перцев. Перцы активно цветут. Очень много цветущих перчиков. И есть уже перцы, на которых уже есть непосредственно плоды. Вот, например, на этом очень много. Вот, и также здесь и цветет, и не бесит уже 4 перчинки. Но других есть по одному. Вот. И помидорки сейчас активно цветут. Здесь также на этой гряде я планировала, что будут только помидоры. Но осталось место. Некоторые помидоры погибли, и я подсадила перцы. А, по поводу подкормки. Я подкармливала минеральной подкормкой в виде гранул называется минеральная подкормка сотка примерно через 15 дней после высадки рассады вкапывается данная подкормка в землю к сожалению пакета не сохранилась не могу вам показать и 10 июня я обработала растение с завязью универсальный это удобрение нужно для того чтобы растения опылились особенно помидоры и был хороший урожай так как не каждая пчела может залететь в вашу теплицу и опылить растения вот зависть универсальная стоит достаточно недорого и мы с помощью веника опрыскиваем сверху растения наши томаты, перцы и помидоры вот такая вот у меня замечательная теплица и еще хочу сказать по поводу того как у нас Держится помидорки. Для того, чтобы они не падали, нужна какая-то конструкция, чтобы их подвязать. И вот мой муж придумал такую конструкцию. Он взял леску. Здесь крючок, на котором эта леска держится. Здесь тоже крепление. Видите, леска так она и идет. Она идет с двух сторон. И к этой леске крепится другая леска. Мы выбрали зеленого цвета, потому что ее очень хорошо видно. И здесь просто легким движением закручивается на саму вот эту леску и также на помидорку. Если вам нужно натянуть побольше, тогда просто натягиваем наверху. Также если ослабить, то ослабляем. Очень хорошая система. Например, в этом году, когда уже будет сбор урожая, мы эту леску скрутим и накрутим ее наверх. А в следующем году также опять раскрутим и зафиксируем наши растения. Не на всех растениях сейчас есть леска, так как, например, перцы активно цветут, и они достаточно легкие, им еще не нужна поддержка, поэтому на них нет лески. Вот. Вот таким образом. Единственное, меня в этом году э, думала, что у меня будет больше баклажанов. Но ничего страшного. Очень холодная весна, очень холодное лето. И сегодня 23 июня. И вот думаю, что у меня будет хороший урожай. Насчет перцев я не сомневаюсь, что перцев будет очень много. Обязательно сниму видео. А вот насчет томатов и баклажанов. Это мы посмотрим наверное недели через три, какой будет результат. Рядом с тепличкой у меня находится небольшой огород. Здесь у меня высажены огурцы, лук, чеснок, морковка, картошка, горох. Но об этом я вам расскажу маленько попозже, когда все поднимется. Очень холодно, очень холодная погода. Вот. По поводу, по поводу полью. Поливаю я обязательно отстоянной водой. Поливаю под растения примерно под каждое растение поливаю где-то 500 мл воды и поливаю если очень жаркая погода два раза в день если холодно то приблизительно один раз два дня вот такая вот у меня тепличка надеюсь если вам понравилось видео обязательно поставьте лайк и а подпишитесь на мой канал чтобы я снимала еще такие видео всем огромное спасибо за просмотр и пока